Проиграли Словакам. Я не считаю, что это такая уже страшная беда. У нас, как в политике, в реакции на какие-то события, есть свои ватники, есть вышеватники. Разница не принципиальна. Нас сливает, все предали. То же самое в футболе. Мы выиграли у Франции, от классно! Мы жахнули этих лягушатников. Вот мы сейчас там всех порвем. а Потом проигрываем в Словакии. Что эти козлы, бараны, кривоногие делают? Так жить нельзя, опять же, бездари. На самом деле, просто надо определиться, какой уровень сборной Украины. А уровень сильнее, чем у Словаков, но не намного. Не глобальный, на самом деле. Ну. Чуть выше, благодаря тому, что все-таки у нас немножко больше э, сильных футболистов, там уровня того же Ярмоленко, Коноплянки. У них один гамшик, у нас два, <laughs> не гамшика и чуть-чуть выше, благодаря тому, что есть сильные клубы в национальном чемпионате. Возьмем только три, Я не думаю, что стоит э, брать глубже. Но глобального преимущества у нас такого, чтобы вообще нету, и потому в матче почти равных команд выиграла та, которая чуть слабее, это же не глобальная сенсация. То есть надо понимать, что мы не можем с позиции силы брать и обыгрывать постоянно ту же Словакию. Тех же белорусов вот так вот легко. Да, мы сильнее, но не, не настолько, чтобы быть постоянно уверенным в том, что мы возьмем очки. Если вспомнить предыдущий отборочный цикл, в ходе которого так вроде все хорошо сложилось, и вот ту же Францию в первом матче, действительно хорошо сыграл заслуженно, обыграли. но С поляками откровенно повезло во втором матче, да и в первом не все так было просто. Удача, фортуна – это же не какой-нибудь песик, которого можно подманить и потом посадить на поводок, и он всегда будет с тобой. Без удачи так легко с крепкими командами мы не можем разбираться, а с сильными так тем более.